Леди и джентльмены, мы с вами находимся в Анапе на высоком берегу в первой береговой линии. И приехали сюда для того, чтобы рассказать вам, что здесь примерно через месяц будет стартовать апартаментный комплекс с доверительным управлением, с ремонтом первой береговой линии. Здесь у нас рядом находится отель утесов. И если вы хотите получать пассивные инвестиции с доверительного управления в Анапе, то мы вас можем внести в предварительный лист ожиданий, и как только объявится старт примерно в районе месяца, то мы обязательно вас оповестим. Площади в районе 28 квадратных метров и цены в районе 9 миллионов рублей. Пока еще цена до конца не сформирована, она может измениться, но тем не менее, если есть желание купить апартамент в первой береговой линии в Анапе, то есть вот, то welcome, пожалуйста, ссылочки указаны внизу в описании к этому видео. Мы ждем ваших заявок. И после уже дадим вам актуальную информацию, когда будет старт. Ссылочки внизу, господа. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.